Сегодня мы узнаем, что это за слово киберспорт и где оно зародилось. Привет, с вами Мерси. Киберспорт в НСНГ больше известен как e-спортс, игровые соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. 19 октября 1972 года Калифорния, в Калифорнии, в Пало-Альто, закончился очередной учебный четверг в одном из лучших университетов мира, Стэнфорд. В первокурсе не затягивались в учебный процесс, кто постарше привычно занимался своими делами, а на стене у университетского кампуса было аккуратно приклеение объявления, где маркером было видно «Бесплатное пиво». Вот только еще это объявление огласилось сегодня 20.00 в компьютерной лаборатории состоится первый межгалактический турнир по Space War. Приз победителю годовая подписка на Rolling Stones. Ого, бесплатное пиво, да еще и такой крутой приз. Погода к ночью портится, почему бы и нет. Пожалуй, тот момент стоит считать за рождением киберспорта. Поздним вечером окне видно неполная луна. Две дюжины людей сидят в небольшой комнате с огромным компьютером. Ниже вы видите фото. И под пиво, неизвестно, болеют это ребят, которые любятся один на один. В какой-то степени напоминает морской бой. Косметический бой это был первый киберспортивный турнир. Следующее заметное событие в Кибиспользе произошло лишь 8 лет спустя в виде крупного турнира по Space Invaders под названием National Space Invaders, который устроила компания Atari. В соревнованиях приняли участие несколько тысяч игроков со всей страны, которые шокировали сообщество высокими результатами в знаменитой игре. Кубок доставился Ребекке Хайнеман, которая не только оказалась искусством других истреблений пришельцев, но позже сама стала разработчиком видеоигр. Постепенно видеоигры собирали все больше внимания в газетах и журналах, а в какой-то момент добралось и до телевидения. На американском шоу Старкейт игроки соревновались на аркадных автоматах, а ведущими выступили известные спортсмены и актеры. Шоу продержало 133 выпуска и шло с 82 по 84 года. Старкейт стала первым в своем роде игровым шоу. И в 1981 году бизнесмену Болтер Дейли основал организацию Twin Galaxies, которая занималась тем, что рекламировала видеоигры и регистрировала самые высокие игровые результаты в таких занятиях, как Книга рекордов Гиннеса. Через год эта база данных сформировалась как Twin Galaxies International Scoreboard. В рамках Team Galaxies, да и успешно продвигал аркадный киберспорт в массы, добиваясь внимания самых известных журналистов и телевидения. В 1982 году армии Штурмер основал сообщество Atari wiesig Bundesliga, которое популяризовало консоли Atari в Германии. В него входили различные клубы, регулярно устраившие соревнования друг с другом. Каждый год определялся новый немецкий чемпион. В 1988 году состоялся релиз RTC-титла Netrek, позволяющего играть по сети 16 игрокам одновременно. Однако в конце 80-х доступ к интернету был далеко не у каждого. Так что основная аудитория Netrick целая из сотрудников научных институтов. В 90 году японская компания Nintendo решила сделать свой вклад в развитие киберспорта. Турнир Nintendo World Championship проходил в 29 городах США в трех возрастных группах, а финал прошел в Universal Studies Hollywood в Калифорнии. Игроки должны были набрать определенное количество очков в Super Mario Bros, Red Racer и Tetris, уложившись в 6 минут и одну секунду. Затем в 1991 прошел Nintendo Campus Challenge, финала которого проходил Disneyland, а за ним последовало Nintendo Power Fast в 1994 году. До сих пор специальные картриджи с соревнований считаются жемчужиной любой коллекции видеоигр. В мае 1997 года прошел ивент Red Annihilation, который многим считается первым полноценным квирспортным ивентом в истории игровой индустрии. Хотя Red Annihilation считается первым полноценным событием великого спорта, на самом деле незабываемый турнир QuickCon стартовал за год до этого, а именно в августе 1996 года. QuickCon того года представлял собой больше нескольких десяток фанатов Quick и Doom которые расположились в конференц-зале местной гостиницы со своим собственными компьютерами, а в качестве призов у них были лишь футболки. В конце 90-х начали появляться первые киберспортивные лиги. Самая известная из них, Кибератлетик Профессионал Лиги, был основан в 1997 году в США. Уже через год после основания лига устроила турнир с призом в 15 тысяч долларов, а за 10 лет существование раздала призов больше чем на 3 миллиона долларов. С наступления 21 века развитием интернета началась новая глава в истории видеоигр и сам Келеспур стал двигаться вперед огромными скачками. В 2011 году выигрыш получила украинская команда NAVIV на турнире The International по Dota 2. Команда из пяти человек они получили миллион долларов США. В 2012 году type Assassin's выиграл миллион долларов США на втором сезоне чемпионата мира по League of Legends. Призовый фонд составил более 1 тысяч долларов. В 2013 году sct выиграл около 1 000, 000 долларов в США. на третьем сезоне Чемпионата мира на турнире Riot Games по игре League of Legends. Призовый фонд за сезон составил 2 миллиона 50 тысяч долларов за сезон, поделенный на 14 команд. Также существует призовой фонд за участие в конкурсе косплея, например. Для поклонников Dota 2 он составил 15 тысяч долларов. На TI 2013 по Dota 2 с призовым фондом более чем 2 миллиона 800 тысяч долларов. Команда Aliens выиграла 1 миллион 400 долларов США. Призовый International 2013 составила более 10 миллионов 9 долларов. Китайская команда Neube выиграла чуть более 5 миллионов. Призовые фонды TI 2015 составили 17 миллионов 4 миллиона. Американская команда Evil Genius выиграла более 6,6 миллионов долларов. Пирзовой фонд TI-2016 составил 20 миллионов 77 семь. Китайская команда Wings Gaming выиграла 9 миллионов. Призовой фонд TI-2017 составила 24 миллиона 79. команда Team Liquid выиграла 10 миллионов. Пирзовой фонд TI составил составил 25 миллионов и 53. Европейская команда OUG выиграла 11 миллионов, и последний на данный момент призовой фон TI 2019 составил 34 миллиона 32, Европейская команда OUG выиграла 15 миллионов 6,2 миллиона. Как вы сами видите, с начала 2013 года, как только Dota начала свой первый International, началась эпоха миллиона, то есть в каждом турнире как минимум миллион долларов США. В прошлом году 2012 года составило более 34 миллионов. Это почти полтора раза больше, чем позапрошлом году. На этом все. Я хочу узнать ваше мнение. Пишите в комментариях, что вы думаете. А с вами был Мелиси, дорогие друзья. Всем удачи, всем пока!